Дело в том, что здесь, в вашей паре, а, самый, а, самая большая трудность, с вашей и с его стороны, это незрелость. Его незрелость связана еще и с возрастом, и, а, вот, ваша незрелость связана с тем, что вы, а, на вашем возрасте должна быть еще больше мудрости, еще большая зрелость. Поэтому э, вопрос зрелости. И так как для него вопрос зрелости, скорее всего, непонятен, и он не знает, что это такое, и не будет, скорее всего, этим заниматься, то остается вам заняться своей зрелостью. Э -э зрелостью. Это весь комплекс вопросов. Посмотрите, где у вас есть слабые места. Это род родителей, проработайте это, это отношение к мужчинам, это женские качества, вот. Это э, грамотность в вопросах семьи, это э, грамотность в вопросах материнства. То есть вы видите себя на другой уровень зрелости. Зрелой женщине, которая знает все, любит все, умеет все и все. И рядом с вами будет тот, кто действительно это может оценить и этому дать новую, э, новую жизнь. Возможно, не будет и этот новый человек, возможно, он на этом фоне очень быстро повзрослет. И такое бывает. Поэтому ваша задача – упираться не в отношения с ним, а в отношения к себе и развитие себя.